Всем привет, дорогие друзья! Сегодня произошла просто историческая тема, короче, изи-дроп. И мне вот выпало на 5000 рублей дропа. И прикол в том, что в предыдущем ролике я говорил, изи-дроп, включайте мне подкрутку каждый день, я каждый день буду заливать ролики по изику к себе на канал. Ставьте мне шансы каждый день, и на моем канале каждый день будут ролики по изи-дропу. Прошло буквально 3 дня с момента крайнего ролика. Крайнего, а не последнего. Прошу, заметить, это важно. На изи -дропе, короче, мне вот с армейского, со 100 рублей выпало 5 кусков. Что сегодня будет не знаю могу лишь догадываться но надеюсь что мне не показалось и эта рубрика админы забыли отключить подкрутку мне не показалось пацаны мне просто не показалось блядь. ну что дропнулось смотрим и надеемся что это дорого ой еба ебать а, ебать хуя. как бы ок 20 тысяч на балике Ладно, покажу, покажу. Это надо показать сейчас 5 сек. Дорогие подписчики, депа на Изидроп я не делаю. И по факту это все без депа, но деньги я беру с ваших пополнений. То есть я на этом зарабатываю, реально огромное спасибо. Я не советую открывать на Изидропе. Я спокойно могу сказать, что не реклама, сайт говно ни в коем случае не открывайте. И за такую рекламу бы мне никто не заплатил. Плюс, где я напрямую говорю, это подкрутка, блять, у вас таких шансов не будет. Но, если вы открываете на языке, чего я крайне не советую делать, у меня есть промики на 40%, вы можете это все установить, посмотреть на 30%. 5 кому нужны забирайте плюсом ну я с этого зарабатываю огромное вам спасибо я без депа записываю ролики абсолютно но это реально не реклама блять вот вы ебаные диванные эксперты пишете блять это реклама нахуй тебе бы так не падала блять хуй оперишь хуйню я могу сказать из дроп хуйня спокойно а могу даже сказать знаете как форс дроп лучше блять майк сгонет лучше топ скин лучше блять и типа нахуй такую рекламу никому не нужна поэтому ну я просто показываю промики кто пополняется ребят ну используйте спасибо надеюсь сейчас даже до самых твердолобых блин ну дошло что реально не реклама мне не платят за нее, да мне ставят подкрутку и да я вам в этом говорю что блять вот человеку крутят ножик бля ну все пиздец походе 20 тысяч надо было забирать я никого не вожу в заблуждение у людей реальных вот у вас на аккаунтах не будет таких шансов как у меня это это подкрутка причем жесткая 20 тысяч типа блять с депов 100 рублей мы кстати окупились но ну, это нереально пацаны и я вам говорю но изик дает записать контент и такое ощущение что шансы они мне стали включать чаще и я буду это записывать но ну, типа вот просто сейчас подумай, вот если бы тебе есть дроп, включал подкрутку, ты бы не записывал ролики на канал? Серьезно? Ну, поэтому, блин, тут тема такая, что это делал бы каждый. Я это делаю. Ну ладно, забили. Самое важное, я вам сказал, что сайтом не работаю, и блять, за рекламу никто не платит. Тем временем на 20 нам выпало, а больше -то нам нихуя не падает. И вот меня это, честно сказать, беспокоит. Ой, блять. А мне стояла подкрутка на 20 тысяч рублей. Бля, этот ролик не выйдет, если так. Да ну нахуй, тысячи выпало. Да еще, блядь, 10 кейсов откроем. Ну, реально, если них... Я не выпущу ролик, если типа все, блин, 20 тысяч трехминутный ролик. Ну, это хуйня какая-то. Типа, ну. А, подожди, Великий Демон. Так, Великий Демон дохуя стоит? 8 тысяч. Не, ну я не буду пока это выводить. Типа, я вывожу обычно ножики, потому что их просто продать. Типа, тайные скины и хуй сольешь именно дорогие. Типа, ну, блять, будем реалистами. Они нахуй никому не нужны за такие деньги. То элементарная вапку за 8 тысяч ее хуй продашь. Блин, у меня вопрос, почему мне не выпадают ножики. Что, что за хуйня? Подкрутка не работает, блять. Там что-то выпало, бибать. Какой с ней хуй видос? Я не знал. Окей, мы, я админ, блять, б... а, Сколько стоит? Она дорогая, а, 6 тысяч. Ну X2, хуй с ним. Я вот реально говорил и говорю, бля, Изи, включай как можно чаще подкрутку, и я буду хуярить ролики. Серьезно, типа, ну делайте, главное подкрутку нам, бибать. Еб... Это что за пиздец, блять, пацаны на, бибать, да я 30 тысяч, е не, нет слов. Нет! Yeah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 и но почему мне не дропаются ножи? Как мне выводить, я вывожу он ли ножи, блять? Что за объебос со стороны зидропа? Что. Так, модераторы, вы, э, модераторы, кто там? Менеджеры, вы смотрите, блять, ролики мои. Потому что, ну, по-любому. Потому что я, как бы я выкладываю, мне подкручивают. Хуйня. Почему мне не выпадают ножи? Что за нахуй? Изик, это, это, это так не работает. Это, конечно, заебись. О, перчи одни выпали. Пиздец, одни перчатки. Что за хуйня? Что, блять, за нахуй? 3000 они стоят. Но это не серьезно. Это, блять, но это вообще не серьезно. Я. Могу, кстати, открыть топ-кейс. Там что-то выпало. Бля, это может самый дешевый нож быть? Ну, типа, там нож какой-то был. Ебать, ну это же недорого. Пиздец. Нас объебали, блядь. Мне, мне даже обидно, честно. Я просто сейчас все знаю, чувствую использованным, блядь. Но оно дропается, но ну, ебать, ну а что мне пока выводить? Типа, мне выпали перчатки. Е, калаш. Ну калаш императрица может дорого, стой, стой а, 9 тысяч, блядь, да уже дефолт что? Ну, ну типа нет, это не то, что я хотел Почему мне? Ебать, я зажрался Я зажравшийся, сука, урод Мне не выпадают ножи с ножевых кейсов И типа я ною, блядь Не, нуря. ой, ебать, ебать, ебать Начали падать, охуенно Охуеть, 30 тысяч. Дай в рот колбасись, блядь. Еще 10 кейсов. это, да, еще один нож. Не, заебись. Так, так, блядь, дело пойдет. Вода горячая идет, дропаются. Ебать, ультрафиолет, дропаются ножики. Не, он дешевый. Мне показалось, что-то по выпадет. А выпала какая-то хуйня. Изидроп, блядь. Что за... что так? Почему тут так мало? Ебать, ну не, нам нужно больше золота. Типа там, ну, на балансе была тридцатка. Я хочу вывести что-то близко к 30 тысячам рублей. Тридцатки это, блядь, это, это несерьезно. Я по-любому уже выпущу ролик, типа мы со 100 рублей бы 30к. Ребят, поддерживайте подобные ролики лайком. Я тут говорю всю правду. Ну, мне в любой момент могут эту подкрутку оффнуть за то, что я реально, блядь, я честно вам говорю, как это все есть. И вы, вы же еще вот, ну не вы, не все, ну, блядь, есть индивиду, который выебываются и говорят, что, блядь, проплачено. Да идите вы нахуй. Я говорю всю правду. Даже за подкрутку я бы вылизовал жопу из но такого не будет он не нуар, блядь. Тек нахуй девятое МК. А мы тут можем, в ноль уйти в небольшой минус, и то заебись, знаешь. А по итогу, подожди, а чё она сейчас сколько? Блять, 22 тысячи, это несерьезно, я в такую игру не играю. Это, ну это реально серьезно что это, блять Такое, 3 тысячи остается. Но по факту нам ничего сегодня пиздатого не выпало. Не, ну со 100 рублей, конечно, заебись. Дигл, здравствуйте, здравствуйте, Дигл, сколько вы стоите, блять Не, ну это максимально наебалово, почему так дешево стоит Дигл, блять я чувствую себя использованной шлюхой <смех> Использованным презервативом Нож, блядь, можно мне, вот у меня 4, 5 кейсов, можно мне, типа, блядь, 5 ножей Ну, северный лес, нет, это понос Мне, мне не нравится, нет, это мало, блядь Нам нужно больше золота так, я тут отошел. А, сейчас самое время написать коммент. Типа, блять, писал админом, что за хуйня, да? Типа, человек написал админом, сейчас будет дропаться. Не, оно так не работает. Мне, кстати, реально сообщение его качество приходит. А ты из дропа, блять. Ты заебал, нахуй. Давай уже работать. Мы заебались по 20 тысяч тебе давать. Ну, ладно, но тут немного, типа, все, такое ощущение, что типа реально лавочка закрыта. Короче, сколько у нас денег? Ну, это, блядь, это немного. Ну, блин, у меня много ширпа, по факту. И у меня 720 рублей на балансе. Что делаем? Не знаю, будем пробовать, конечно. Я сомневаюсь, что мне сейчас что-то вы Падет, потому что все, блядь. Ну, типа, тридцатка выпала. Ну, я мог бы забрать спокойно. То есть, у меня открыт вывод. У меня все заебись. Я, блядь. Не работаю с сайтом. То есть фактическое сотрудничество никакого нет, мне не пишут. Я еще раз повторю, блять, скины тайного качества, типа за 10, там, за сколько-то тысяч, но, блять, их никто не купит. Ну реально, вот они нахуй никому не нужны. Поэтому я всегда вывожу ножиками, их изи продать. А, Я знаю, что хочу сделать. Блять, мне нужно куда-то весь ширп слить. У меня его прям дохуя. Давай мы в контракты все это засунем. Ну тут, конечно, блять, ну тут нормально, в принципе, можно собираться. Типа, смотри, 40 рублей. блядь, заебись. Не, ну мы по итогу ножевые видимые. Плюсом тайны я бы вывел, ролик бы был трехминутный. Ну, типа хуйня согласись реально ж, как это злоу получилось бы а так пилим пиз... пиздячим пилим пиздячим контент и за это можно человека поддержать лайком нет реально блять а из дропа еще раз скажу. чем чаще будете подкрутку ставить чем чаще я буду выпускать ролики реально блять проверим давай давайте проверим хоть каждый день буду хуярить ставьте подкрутку я же я же только за вот реально блять мне интересно какой человек не пиздячил бы ролики когда ему ставят ну охуенную прям подкрутку то есть вы мы вынесли 40 тысяч рублей это типа 58 57 59 тысяч Типа сегодня 20 тысяч. При условии, что я нихуя не депаю. Это пиздата. Ну, и типа, блять, почему нет? Я согласен. Мне нравится. Мне, мне блядь, нравится. И плюс, я говорю, блять, все как есть. Им похуй. Ну, типа, мне дальше ставят подкрутку, значит, все норм. На самом деле, по промикам, я скажу, да, что как бы я ни говорил изик шлак, не шлаг, вот смотри, ревка, я при тебе сейчас захожу. Конечно, с этими ебучими коинами неудобно, но пополнено на 330 тысяч рублей. Доход 10-1к, но тем не менее, опять же, это я не депаю сюда. Вообще, нахуй. И вот, что бы я ни говорил, но. Они смотрят, что есть депы и такие, блять, да похуй, что он там говорит. Будем ставить им подкрутку, я ж только за этот контент, который можно пиздячить. По кулдауну, опять же, если есть подкрутка, Бля, я не против. Я вообще, я ток за нахуй. Лишь бы, сука, стояли шансы. Член стояла, бабки были. Ну слушай, нет, тут вообще без вариантов. Я сейчас еще раз проверил. Просто были мысли на самом деле продать что-либо. Но вот, ну, не, не дропается нихуя. По факту, да? Мы сейчас ебанули контракт, сколько здесь? Это, в общем, мы сейчас весь шеруп слили, у нас а, 0,84. Конечно, с коинами, повторюсь, пиздец, как неудобно, вот ради интереса, армийка ебать. Миллион денег не выпало. Ну вот, ну, ну, наебали нас, получается. Дамы и господа, 30 тысяч было на балике, а по итогу получается. Получилась какая-то шляпа. Мне не нравится, хотелось бы больше. Я зажрался, но, да, как бы, ну, охуел в край. Изи дроп, админы. Можно в следующем ролике Dragon Lore, пожалуйста? Пожалуйста, я хочу Dragon Лор, блядь. Прикинь, реально, в следующем ролике DL выпадет, это будет пиздец. Короче, мы все это запрашиваем. По итогу, тут было где-то 22 тысячи. Я думал, меня наебали. Ладно, что я хочу? Ну, давай хуй снимать его. 100 рублей на баланс, заебись. Так, э, блядь, да что? Что это за пиздец? Сажа, давай. Заменить. Заменить и запросить все в инвентарь Steam. Тут где-то было 22, если не ошибаюсь, тысяч рублей. Еще раз чекнем. 8, хуй с ним. 11 округлим, 12, потому что вот эти копейки я не считал. Даже 12,5. 17 тысяч, потому что до этого было 12,5. 22 тысячи. Короче, в районе 25-26 кусков. А По ценам Steam мы сейчас чекнем, потому что чаще всего в стиме скины стоят дороже, чем на изике. Ну вот мне интересно, бля, реально, а типа, ну, а может еще что-то выпадет? Ну, все-таки, блять, я ютубер. Или, или хуйня какая-то. Не, больше ничего не дропается. Короче, ждем вывода и, ну блять. И смотрим по стиму. Запомнили 26 3, прям плюс-минус. Так, а крайний ножчик мы принимаем. Я его заменил, потому что, ну, крайний нож мне просто не уводился. И это вот пришлось заменить на нового Короче, вот они все скинчики. Их 6, начиная отсюда, заканчивая до сюда. 2. Вот здесь 25 80. Ну, я уже посчитал. Можете посмотреть все это по прайсам. Но тут мне врать смысла нет. Плюс этот ножик. Короче, я вывел на тридцатку по стим прайсу Чтобы вы понимали, вот отсюда Начиная, заканчивая сюда У нас все эти скины с изика И вот ради интереса я завтра еще попробую Открыть кейсы, если я опять буду Окупаться, бля, ребят, ну готовьте Изик будет каждый день, это в любом случае Контент, я думаю, что вам будет интересно Смотреть, насколько человек максимум Сможет вывести, поэтому, ну, ребят, готовьте Не знаю, когда конкретно выйдет этот ролик Скорее всего, вот я записываю 5 февраля, может быть 6, а может быть И 7, кто знает, но Сейчас еще захотел кое-что попробовать Смотри, я еще взял у себя один промик на 100 рублей Опять же, спасибо, что пополняете используемые промики И давай посмотрим, работает ли подкрутка после того, как я закидываю деньги Потому что я немного не понимаю, как она активируется И вот посмотрим эту тему Ну, не, она не работает, блядь Вот это обидно Короче, завтра буду пробовать И я думаю, если будет подкрутка, мы будем снимать каждый день, почему нет Всем спасибо, по итогу со 100 рублей вывели 30 тысяч рублей Всем спасибо, всем пока